Молодец! Давай-давай-давай-давай! Арканца, не стрейч. Да. Не стрейч. Вы рискуете. Вот Лиза. Вот я очень люблю тренировать деток. Ну, естественно, сейчас я на своей работе. Вот так проходят мои тренировки. Мы сейчас своими красотками выполняем кувырочки. Приходится накрашены на всем хорошо, чистые ногти хорошо. Это что такое? Накрашены. Женя, я же сказала, силиконовые. Я накрашена чистая. Ручки. Молодец. Молодец. Молодец. Давай, давай, давай, крути, крути, крути, крути. Давайте все вместе берите оборчи и крутите. Вот так проходят наши тренировки с моими красивыми малышками. Они очень стараются, прилагают много усилий. Вот. Так что я их очень сильно люблю. И мы тоже любим. И, мы и, мы и Сегодня мы собрались с нашим дизайнером и портной, чтобы обсудить костюмы для новой постановки индийской. До конца. не стрейч. Да. Не стретч. Вы рискуете. Почему? Арканца очень деликатная ткань, по швам будет рваться. Мы делаем удобный, красивый пояс декоративный, да, да красивый акцентный элемент. А к нему уже пришиваем вот эти mm -hmm. полосочки и делаем красивые манжеты. Мы... вместе соединить, чтобы было пошире. Или достаточно... даже три, если мы делаем mm -hmm. фигурные. Mm -hmm. В этом удивительном магазине просто «Тысяча и одна ночь». Все фантазии выбор Это тесьмы... Ее. Угу. Моя любимая это, конечно, зеркалочки такие, которые угу. будут удивительно красиво бликовать. Разве я не присылала тебе? Нет, нет. Ты решила оставить это как сюрприз. Да, это десерт. Мы закончили наше обсуждение. Все разбежались по магазинам. Получилось очень круто. Зиги, ты как думаешь, хороший костюм будет? Понятно. Сегодня мы в гостях у очень крутых ребят, это коллектив Димы Залескова, мы побываем у них на репетиции, посмотрим, чем они живут, как репетируют, на самом деле ребята очень крутые, такие же ненормальные сумасшедшие, как и мы, ну дальше все сами увидите. Охрана, молодцы, я Надо я нам тоже такого. Привет, меня зовут Дима Залеский, это наш зал. Залеский шоу здесь репетирует. Здесь будет стандартная наша репетиция, мы будем вводить новых людей. Вы сейчас сами все увидите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну. Вот это вот разбери, а ты был... ну, в голову очень странно делаешь. Вытяни ноги, вытяни руку. Вот. Дальше. Аккуратнее. И раз, и два. И по чуть-чуть понял, да, я только как Поставили, вырезали, на новый фразу, уже начинают бежать. Нам этот вопрос, да? Стоял вот так же, и чувствовал себя. Да? Ну что, давайте с вами Thank you.